Я, снимаюсь. я, снимаюсь. я зачем? Ну, зачем? ты нас снимаешь? Вы находитесь в публичном месте. Mm. Что совсем? А что случилось? Ты совсем? А что случилось? Ты что меня толкаешь? Я? Слушай, хорош, что что толкаете? Думаете? Слушай, что Кто? ты так ведешь, что да. Зачем что вы случилось? меня толкнули? Да вы что, шутите? Господин полицейский, меня толкнули да только, что у меня выпал телефон из рук. А мы-то что? Я а Нет, смотрите, видите, красная рука. А мы должны обратиться в медицинское учреждение за помощью, правильно? И написать заявление в отдел полиции. Да, обязательно. Либо, либо сотруднику полиции, который здесь находится. Кто сотрудник полиции? Вы, знаю, сотрудник что вы сотрудник полиции. Вы сотрудник полиции. Я вы хочу вы написать заявление не на него. Да, не тем я свидетель, Но это сидела, в одной самолет, компании, самолет, поэтому самолет, это не он... свидетель. Тут друг есть видеокамеры, соответственно. Да, вот, спасибо. Давайте посмотрим видеокамеры. Blacco. Сейчас мы это сделать не сможем, но хочется ну, директора школы. Буду. Сейчас у вас привод заявление. Ну можете рассказать, что произошло с вами? Да, где, что, как? Я находилась на участке 2172 в школе 2012 на своем участке. Как кандидат. Выходя, я увидела как в коридоре перед входом в зал а, стояли молодые люди очень крепкого телосложения прям такие серьезные мужчины и с ними была женщина и в соседнем а, в зале сидела еще другая женщина которая была как бы с ними в одной компании а, я проходила ну заподозрила тем, что они очень как-то очень такие сомнительные личности стала их снимать, просто проходя мимо выходя из участка а, и мужчина привлек с к себе свое, мое внимание обратил на меня внимание сказал, что что-то типа ты с ним, с себя сними что-то такое, я на него повернулась и другой мужчина, соседний толкнул меня очень сильно своим плечом ну вот я говорила о том, что они очень такие мужчины в теле, и мне было очень больно, у меня до сих пор болит рука я сразу у меня выпал телефон, с такой силой он ударил я сразу позвала полицию полиция прибежала, они стояли на каждом участке стоят Сразу женщина, которая стояла с ними вместе, стала говорить о том, что «Ой, я ничего не видела, ничего не было такого, это все вот она придумывает». Мужчина такой «А что я сделал? Я ничего не сделал?» Ну, как на видео. И в итоге я написала заявление на этого мужчину. Этого мужчину сразу задержали и стали его допрашивать. Я написала заявление, объяснение. Мне сказали через полчаса подойти в 14-й отдел полиции. Я пришла в 14-й отдел полиции. Мне дали талон уведомления о том, что у меня приняли мое заявление. Ну вот, и типа заявление по куску И все. Пока ничего.